Всех приветствую, вы попали на канал Рикигай, и сегодня у нас срочное включение. Биткоина совершает импульс до предыдущего глобального максимума, сегодня у нас понедельник, и мы можем предположить позитивный сценарий, судя по данному движению. Плюс ко всему, пять дней назад мы уже делали обзор биткоина и нашли там определенные факторы, которые указывают на повышение. Давайте я их быстренько повторю. Во-первых, у нас образовалось на месячном тайфрейме бычье поглощение октябрьской свечой, вот наше поглощение. Это очень бычий знак. Плюс ко всему, октябрьская свеча закрылась в районе предыдущих глобальных максимумов, в районе теней, что также указывает на повышение. Это фактор для пробития. Те, кто меня смотрит, должны это знать. То есть, свеча закрывается в районе теней. Это фактор для пробития. Плюс ко всему, видим 5 волн роста. Раз, 2, 3, 4. И мы находимся в пятой волне. Обратите внимание, что данный паттерн образовался в пятой волне. И... Он находится на максимуме четвертой волны. Мы уже подобную ситуацию видели. Обратите внимание, что при тех же условиях, только нумерация волн немножко другая. А на третьей волне, при максимуме первой волны, у нас образовался тот же самый паттерн. То же самое бычье поглощение в данном месте. Свеча закрылась в районе предыдущих теней, предыдущего Максимума И данное закрытие также произошло в октябре То есть очень интересное совпадение И тем самым это достаточно сильный сигнал для повышения Плюс ко всему, недельный таймфрейм Здесь мы увидели после импульсного движения вверх Неопределенную свечу в данном месте Которая могла служить сигналом для разворота Фактором для разворота Тем не менее, цена далее вниз не пошла и мы видели, что покупатели тянут цену на повышение Я еще сказал 5 дней назад, что мы должны посмотреть на закрытие данной недельной свечи Которая прияснила бы нам картину В итоге данная недельная свеча закрылась в районе опять же теней максимумов Что указывает на повышение То есть покупатели тянут цену вверх Далее, дневной тайфрейм Также мы видим паттерн, указывающий на повышение в данном месте И на H4, на H4 мы увидели перевернутые головы и плечи, тем не менее, условия, как мы знаем, плохие для этой фигуры, поскольку фигура образуется только на заключительном этапе нисходящего тренда. Тем не менее, данная фигура дает нам потенциал. Вот наша фигура, перевернутая головы и плечи в очень плохих условиях. Мы нашли, что линия шеи была пробита и что цена тестировала линию шеи перед дальнейшим движением вверх. Потенциал данной фигуры равен ее голове. И потенциал себя как раз таки в данный момент отработал, то есть потенциал предыдущего глобального максимума В итоге все это у нас реализовалось, плюс ко всему биткоин доминация, обратите внимание, что стрельнуло у нас сверх Мы с вами опять же в том же видео предполагали вот такую вот картину, то есть у нас здесь образовывался клин Давайте открою дневной тайфрейм, образовывался клин, здесь у нас находился... Очень сильный уровень поддержки, им предполагали движение вверх на фоне роста биткоина То есть рост биткоин-доминации на фоне роста биткоина по тем факторам, которые мы нашли В принципе, все у нас пока что идеально реализуется Тем самым мы можем предположить реализацию сценария далее Напоминаю, что мы здесь нашли фигуру технического анализа чашка с ручкой потенциал, Первый потенциал данной фигуры себя отработал Это потенциал в районе предыдущего глобального максимума И а второй потенциал данной фигуры – это уровень в районе 75 тысяч долларов То есть следующая цель для цены – это 75 тысяч долларов В случае, если мы пробьем данный максимум биткоина, то мы с вами можем устремиться до 75 тысяч долларов И далее может последовать опять же небольшая коррекция А теперь поговорим об опасностях, которые нас могут предостерегать У нас есть... Пессимистичный сценарий, который предполагает рост И оптимистичный сценарий, который предполагает еще больший рост И смотрите, друзья, очень большая опасность стоит в этом импульсе Поскольку это может быть последним импульсом на повышение Может быть, а не точно, хочу подметить У нас с вами есть два сценария, давайте я вам их скажу Мы также с вами затронем тему фиксации прибыли Итак, друзья, смотрите, мы с вами находимся в пятой, финальной волне роста перед медвежьим рынком Пятая... Каждая волна роста делится еще на 5 волн роста в более локальной картине То есть каждая волна содержит в себе еще 5 волн И что мы видим здесь? Включу обычный график Мы видим, что у нас в данном месте в июле началась пятая волна роста, по моему мнению И мы видим в локальной картине первую волну, вторую волну, третью волну, четвертую волну И если мы предположим данный сценарий волн то мы сейчас находимся в пятой финальной волне уже в локальной картине. А если мы увидим здесь 5 волн роста в локальной картине, то пятая финальная волна роста в глобальной картине у нас завершится и начнется медвежий рынок. Тем самым данный импульс на повышение может служить началом конца. И мы с вами можем увидеть импульсное движение вверх, и далее начнется у нас медвежий рынок, то есть мы потом можем увидеть импульсное уже движение вниз. И, естественно, пойдем далее на понижение. Но волны очень субъективны, и это настолько пессимистичный сценарий. То есть цель для данного сценария – это диапазон в районе 75-80 тысяч долларов. И более оптимистичный сценарий, то есть мы с вами можем совершить движение вверх, опять же, до 75-80 тысяч долларов, там еще немножко скорректироваться, и потом уже начнется более масштабное движение вверх. Тем самым будет у нас некое растяжение третьей волны, а потом коррекционное движение и дальнейший импульс вверх. При таком сценарии бычий рынок вероятнее всего затянется. То есть при пессимистичном сценарии бычий рынок у нас наоборот закончится раньше, в районе там, конца ноября. И при более оптимистичном сценарии бычий рынок закончится позже. То есть позже декабря, где-то в середине примерно января. Цели для более оптимистичного сценария это... Район 90-100 тысяч долларов И еще более оптимистичная цель Это 120 тысяч долларов То есть у нас есть два сценария И оба, естественно, предполагают рост Один предполагает рост поменьше Другой предполагает рост побольше и что касается фиксации прибыли. Смотрите, друзья. Во-первых, естественно, нужно же потихонечку начинать фиксировать прибыль частями. Никогда не фиксируйте прибыль полностью. Всегда оставляйте часть. В случае того, цена цена пойдет далее на повышение. Никто не знает, где будет пик бычьего рынка. Так вот, если вы покупали недавно, то при пробитии данного глобального максимума нужно потихонечку начинать фиксировать прибыль. Конкретная цель для фиксации – это 75 тысяч долларов То есть там нужно будет зафиксировать Достаточно большую часть Лично я так и сделаю Но напоминаю, что вы всегда оставляли Какую-либо часть в случае того, если цена пойдет Дальше, обязательно фиксируйте прибыль частями, с каждым, с каждым импульсом, это очень важно Итак, друзья, разобрали мы биткоин, в следующем видео мы продолжим разбирать с вами альткоины, поэтому пишите в комментариях Я еще помню про те альткоины, которые вы писали писали, так что я все постараюсь разобрать Пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь, ставьте это видео палец вверх, если это видео было с полезным и инфраативным, друзья Подписывайтесь на телеграм-канал, там также выходят разборы альткоинов в более компактной форме И, друзья, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте! Будьте осторожны на конце медвежьего рынка И всем пока